Я не виноват, она сама распалась. Приветствую на канале Шарабара. Что ж, друзья, свершилось. Вот и настал этот миг. Финальный ролик с нашим марафоном. Мы знали, что этот день когда-нибудь настанет, и он настал. Довольно тянуть козла за рога, и начнем. Каковы же причины распада СССР? Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует рассмотреть множество факторов. При этом надо заметить, что одними людьми развал Советского Союза был воспринят с радостью и ликованием. Это объяснялось тем, что многие хотели получить независимость и жить по своим законам. Для других же распад стал настоящим шоком и трагедией. Давайте же рассмотрим главные причины, по которым это произошло. Автократия власти и общества в государстве, а также борьба с инакомыслящими, конфликты на национальности, почве единственно правильная идеология партии жесткая цензура отсутствие политической оппозиции экономический дефицит в отношении системы производства международный обвал цен на нефть множество неудач касающихся формирования советского строя глобальная централизация органов госаппарата, критика по поводу введения советских войск в афганистан само собой разумеется что это далеко не все причины которые привели к распаду но их можно считать пожалуй ключевыми в 1985 году прошлого столетия новым генсеком СССР стал Михаил Горбачев. Он взял курс на перестройку, чтобы изменить идеологическую и политическую систему. Под его руководством начали проводиться реформы, направленные на достижение всесторонней демократизации и отказа от социалистического строя. При правлении Горбачева были рассекречены многие документы КГБ, благодаря чему общественности стали известны многие преступления предыдущей власти. Это была так называемая политика гласности. Она привела к тому, что советские граждане начали активно критиковать коммунистический строй и его вождей. Михаил Горбачев неоднократно вступал в конфликт с Борисом Ельциным, который настаивал на выходе РСФСР из СССР. Многонациональная Российская империя, которую после краха царизмом восстановили большими существовала не только за счет насилия в ее основе лежала идеология пролетарского интернационализма она была тем важнейшим фактором сплачивал советскую империю но в конечном счете угасла идея пролетарского интернационализма что поставило под сомнение само существование ссср москва столкнулась с все возрастающим стремлением союзных советских республик к независимости которая была гарантирована между прочим 72 статьей конституции ссср 1900 -19. 1877 года, гласивший, что за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. 16 ноября 1988 года Верховный совет Эстонской СССР объявил о суверенитете Эстонии и тем самым открыл парад суверенитетов. 18 мая 1989 года последовало объявление суверенитета Литвы, а 27 июля – Латвии. 11 марта 1990 -го года парламент Литвы пошел еще дальше и принял постановление о восстановлении литовского государства. Все остальные советские республики также объявили о своем суверенитете в 1989-1990 годах. Тяжелые последствия для СССР имела декларация о суверенитете России, принятая 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР. Особенно активно в этом процессе участвовал Ельцин. Незадолго до этого избранным Первым съездом народных депутатов РСФСР председателем Верховного Совета РСФСР. Горбачев позже сказал, решающим фактором распада СССР явилось поведение не Прибалтики, а России. В результате парада суверенитета в Конституции Союза республик СССР получили на территории этих республик приоритет над Конституцией Советского Союза. Значение СССР постепенно сходило на нет. Одной из последних отчаянных попыток Горбачева сохранить Советский Союз был референдум 17 марта 1991 года о существовании СССР в качестве обновленной федерации. Хотя 76% граждан, принявших участие в референдуме, высказались за сохранение СССР, процесс его распада уже нельзя было остановить. События 1989 -го года в Восточной Европе в значительной мере ускорили процесс дезинтеграции Советского Союза. В сущности, мирная революция того же года в Восточной Европе стала возможной лишь потому, что на это было косвенное согласие Москвы. На 19-м парт-конференции КПСС в июне 1988 -го года Горбачев говорил о свободе народов и государства в выборе социальной системы, что было воспринято как отказ от доктрины Брежнева, то есть присвоенного Москвой права на военную поддержку поддержку социалистических режимов братских стран, если им угрожает опасность. Распад коммунистических режимов в странах Восточного Блока произошел не за счет давления снизу, а в первую очередь вследствие новой внешнеполитической концепции руководства СССР, считавшего следование доктрине Брежнева более неактуальным. К лету 1989 -го года из революции сверху перестройка превратилась в дело миллионов. Речь стала идти не о совершенствовании социалистической системы, а об ее полной смене. По стране прокатилась волна масштабных забастовок. В июле 1989 -го года бастовали почти все уголовные бассейны – Донбасс, Кузбасс, Караганда, Варкута. Шахтеры выдвигали не только экономические, но и политические требования. Отмена шестой статьи Конституции, свобода печати, независимые профсоюзы, правительство – вагон. Главе с Рыжковым удовлетворила большую часть экономических требований: право самостоятельно распоряжаться частью продукции, определять форму хозяйствования или собственности, устанавливать цены. Забастовочное движение стало набирать обороты. Была создана конференция труда. За жарким летом 1989 -го года последовал кризис доверия к руководству страны. Участники многолюдных митингов открыто критиковали ход перестройки, нерешительность и непоследовательность властей. Население возмущали пустые прилавки магазинов и рост преступности. В сентябре 1989 -го года министр иностранных дел СССР Шеварнаццо заявил на сессии ООН, что каждый народ имеет право свободно выбирать пути и способы своего развития следствием этой смены внешнеполитических ориентиров ссср стал распад восточного блока воссоединение германии и преодоление раскола европы критики этого курса в советском обществе считали политику горбачева и его единомышленников предательством несмотря на такую резкую критику горбачев шварнадзе и другие сторонники перестройки продолжали осуществлять свой курс разумеется их целью был не развал а обновление существующих режимов в вассальных СССР государствах. Но когда эти режимы были сметены в результате мирной революции 1989 -го года, Москва вмешиваться не стала. Конец советского владычества в Восточной Европе имел двойной результат. С одной стороны, он активировал противников русской гегемонии в отдельных союзных республиках. С другой, инициировал сторонников имперской идеи, стремившихся уберечь СССР от распада при помощи военных средств, в первую очередь в Прибалтике. Эти попытки оказались безуспешными. С середины 90-го года, после принятия в июне съездом народных депутатов РСФСР декларации о российском суверенитете, Россия проводила независимую политику. Республиканские конституции и законы получили приоритет над союзными 24 октября 90-го года российские органы власти получили право приостанавливать действия союзных актов, нарушавших суверенитет РСФСР. Все решения органов власти СССР, касающиеся РСФСР, теперь могли вступать в действие только по после их ратификации Верховным Советом РСФСР союзные власти потеряли контроль над природными богатствами и основными производственными фондами союзных республик заключая торгово-экономические соглашения с зарубежными партнерами в связи с импортом товаров из союзных республик постепенно происходила переориентация судебных республиканских структур на отдачу приоритета законодательству и интересам РСФСР Министерство печати и информации ускоряло развитие российского телевидения и печати в январе девяносто 1991 года встал вопрос о собственной армии для РСФСР. В то же время был создан Совет Федерации РСФСР. Закон о собственности в РСФСР, принятый 24 декабря 1990 года, легализовал многообразие форм собственности. Теперь имущество могло находиться в частной, государственной и муниципальной собственности, а также в собственности общественных объединений. Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности был призван стимулировать активность различных предприятий. Были также приняты законы о приватизации государственных и муниципальных предприятий, жилищного фонда. Появились предпосылки для привлечения иностранного капитала. В середине 1991 года на территории России было уже 9 свободных экономических зон. Значительное внимание уделялось аграрному сектору. Были списаны долги с совхозов и колхозов. Предприняты попытки начать аграрную реформу посредством поощрения всех форм хозяйствования. Осенью 90-го года общественно-политические настроения населения стали более радикальными, что было во многом обусловлено нехваткой продовольственных и других товаров, в том числе табака, что провоцировало табачные бунты. Только в столице их было зафиксировано более 100. В сентябре страну потряс хлебный кризис. Многие граждане усматривали в этих трудностях искусственный характер, обвиняя власти в целенаправленном саботаже. 7 ноября 1990 года, во время праздничной демонстрации на Красной площади, Горбачев едва не стал жертвой покушения. В него дважды стреляли но промахнулись. После этого случая курс Горбачева заметно поправил. Президент СССР внес в Верховный Совет предложение, направленное на укрепление дополнительной власти, так называемые 8 пунктов Горбачева. В начале января 1991-го была введена, по сути дела, форма президентского правления. Тенденция к укреплению союзных структур беспокоила либеральных политиков, которые считали, что Горбачев попал под влияние реакционных кругов. Так, министр иностранных дел СССР Шеварнадзе заявил, что грядет диктатура и в знак протеста покинул свой пост. К весне 91 -го года стало очевидным руководство ссср потеряли контроль над происходящим стране общесоюзные и республиканские власти продолжали бороться за разграничение полномочий между центром и республиками каждый в свою пользу но в январе 91 -го Горбачев, стремя сохранить советский союз инициировал всесоюзный референдум 17 марта гражданам предлагалось ответить на вопрос считаете ли вы необходимым сохранение союза советских социалистических республик как обновление Федерация равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Грузия, Молдовия, Армения, Литва, Латвия и Эстония отказались проводить референдум у себя. Российское государство также выступило против идеи Горбачева, раскритиковав саму постановку вопросов бюллетеня. 4 августа Горбачев уехал на отдых в Крым. Высшие руководители СССР возражали против планов по подписанию союзного договора. Не сумев переубедить президента СССР, они решили действовать самостоятельно в его отсутствие. 18 августа в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП. Куда вошли Павлов, Крючков, Язов, Пуку, Янаев, а также председатель Крестьянского союза СССР Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Тизяков и первый заместитель председателя Совета обороны Бакланов. Утром следующего дня был обнародован указ вице-президента Янаева, в котором говорилось, что Горбачев по состоянию здоровья не может выполнять свои обязанности, а потому они приходят к нему. Обнародован были также заявления советского руководства, в котором сообщалось, что в отдельных местностях СССР сроком на полгода вводится чрезвычайное положение и обращение к советскому народу, где политика реформы Горбачева называлась тупиковой. ГКЧП постановила немедленно расформировать властные структуры и формирование противоречащие конституции и законам Советского Союза, приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и движений, препятствующих нормализации обстановки, принять меры по охране общественного порядка и установлению контроля над сми В москву было введено 4000 солдат и офицеров и бронетехника российское государство оперативно отреагировало на действия гкчп назвав сам комитет хунтой а его выступление путчем под стенами здания дома советов рсфср белого дома на красно престинской набережной начали собираться сторонники российских властей ельцин подписал ряд указов которыми переподчинил себе все органы исполнительной власти и СССР на территории РСФСР, включая подразделения КГБ, МВД и Минобороны. Противостояние российских властей и ГКЧП не выходило за пределы центра Москвы. В союзных республиках, а также в регионах России местные власти и элиты вели себя сдержанно. В ночь на 21 августа в столице погибли три молодых человека из числа тех, кто пришел защищать Белый дом. Кровопролитие окончательно лишило ГКЧП шанса на успех. Российские власти развернули масштабное политическое наступление на противника. Исход кризиса в значительной степени зависел от позиции Горбачева. К нему в Форос прилетели представители обеих сторон, и он сделал выбор в пользу Ельцина и его соратников. Поздним вечером 21 августа президент СССР вернулся в Москву. Все члены ГКЧП были задержаны. Вернувшийся в Москву Горбачев утратил политическую инициативу, влияние и власть. После августовских событий процесс распада СССР и ликвидации институтов центральной власти ускорился. Был распущен ЦК КПСС, деятельность партии приостановлена, а затем запрещена президентом России. Резко сокращена компетенция КГБ за счет изъятия у него ряда функций и управлений. Произошли существенные кадровые изменения в структурах власти и руководстве СМИ. Вслед за провалом Пуча-8 республик заявили о своей независимости, а три вновь образованные Прибалтийские независимые государства в сентябре были признаны СССР. Главы трех республик – Россия, Украина и Беларусь – констатировали, что СССР прекращает свое существование и подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств – СНГ. Подписание соглашений вызвало негативную реакцию Горбачева. Однако после августовского путча реальной властью он уже не обладал. 21 декабря 1991 года на встрече президента в Алмате к СНГ присоединилось еще 8 республик. Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 25 декабря 1991 года президент СССР Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР по принципиальным соображениям подписал указ о сложении себя полномочий верховного главнокомандующего советских вооруженных сил и передал управление стратегическим ядерным оружием президенту россии ельцину распад советского союза привел к наиболее впечатляющей со времен второй мировой войны геополитической ситуации фактически это была настоящая геополитическая катастрофа последствия которой и сегодня отражаются на экономике политики и социальной сфере всех бывших республик Каковы же последствия распада СССР? Самые основные. Экономические последствия Распад в СССР привел к разрыву большей части традиционных связей между хозяйственными субъектами в бывших республиках, значительно уменьшил как в России, так и в других государствах СНГ возможности для экономического маневра финансовыми, производственными, природными и другими ресурсами вследствие опособления экономических систем государств и повсеместного кризиса, связанного с дезинтеграцией советской экономики. В этой ситуации Российская Федерация проиграла меньше других в в силу относительной самодостаточности ее экономического потенциала. Государственная территория сократилась на четверть, население – наполовину. Возникла проблема слабой развитости инфраструктуры, в особенности в новых приграничных областях страны. Политические последствия в данной сфере распад СССР положил начало долговременному процессу изменения мирового и регионального баланса сил экономических, политических, военных. По мнению Киссинджера, госсекретаря США с 73 по 1977 года, Советский Союз не должен был так быстро уходить из Восточной Европы. Мы очень быстро меняем баланс сил в мире, и это может привести к нежелательным последствиям. Вся система международных отношений стала менее стабильной и менее предсказуемой. Отодвинув угрозу мировой войны, распад СССР повысил вероятность локальных войн и конфликтов. Социальные последствия. Разорваны миллионы человеческих связей. У людей сформировался комплекс разделенной нации. Чтобы попасть к родственникам, живущим в Украине, россиянин должен был проходить таможенный контроль, чего раньше не было ввиду отсутствия границ. В 2003 году компания Ромер Мониторинг было проведено социологическое исследование по вопросу отношения россиян к распаду СССР. Респондентам в возрасте от 18 лет и старше были заданы следующие вопросы: Как вы считаете, был ли распад СССР неизбежным или его можно было предотвратить? И в целом, вы сожалеете, что Советский Союз распался? Одобряйте его распад или вам это безразлично? Подавляющее большинство опрошенных ответило на первый вопрос «Да, можно было предотвратить, а на второй – сожалею». Возникла проблема национальных меньшинств, проживающих вне своих национальных центров. В России заработала машина национализма и расовой дискриминации. В странах Балтии резко ухудшилось отношение к преобладающему там русскому населению. Начались гонения и всяческие притеснения в их адрес. Фух. Мы это сделали. Марафон подошел к концу. Это завершающее видео. Точка. В скором времени начнут выходить другие видео. Всем огромное спасибо. Вскоре увидимся уже на более привычных для канала роликах. Счастливо.